С вами маки-чародей, Антон Чалей, и по многочисленным заявкам сегодня я поиграю в Last Vice Blower. Игра страшная, так что чуть-чуть поиграю. Вот с чуть Чуть-чуть совершенно. Конечно, нормальная сложность. Высок, что ли? Кошмарная? Псих? Чтоб я еще обосрался. На но нормальном плюс одна какашка надо было сразу так писать. На психе плюс две какашки. И на чем-то там еще плюс три какашки. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении, психиатрические исследования... Блин, и чё так далеко стало? Чуть нифига не видно. К нам кто-то идет. Так, трясётся коленка. Короче, мы стучим тут на всех, что проводится в клинике. Какая-то херота, по-моему. Так, все посылаем. Кто здесь? Здравствуйте. Как ваши дела? По-моему, я бы просто закрыл эту дверь и все. и сидел бы тут, и ничего бы не делал. И ждал бы спасения. Это в каждой компании есть такой человек, который э, не участвует в разговоре, но подакивает. Такой, да, вот это умная вещь, что-то про опухоль, да. Ага, что-то рисует, прикиньте, там какой-нибудь единорог, короче. Смотрите, внутрь листика он умеет засовывать ручку, вот это фокусник, вот это браво, давай пожму тебе руку. Вот это уже просто творится какая-то бешеная магия. Так, это наш кабинет. Так, кто-то рассказывал истории запретить. Опа! Нифига себе, вот это нападение. Вот это да. Чё-то он сломал наш ноутбук. Вот ты придурок, а чё мы встать не можем? Долбить ему. Короче, по-моему, нам сейчас будет жопа. Так, что он свой калаш, что ли, выставил? Ты дурак, что ли? Я просто программист. Я могу вас запрограммировать до смерти. Ну и все, мы заканчиваем свое видео. Всем спасибо, всем пока. Не, ну шучу, я еще поиграю. Он такой удивился, но ну нифига ж себе. Что-то у нас мутит-крутит. Что мы принимаем? Ни хрена себе. Это что, блин? Что такое творится? Так, окей, камера, давайте снимаем видеоблог. Так, что мы видим? Мы видим дверь. А что мы, что мы вообще, как мы нам пройти? Вы, мы думаем, что вы в безопасности? Так, чувак, ты нас освободишь там? О, спасибо. Дружище, кто-то ты какой-то... Какой-то чудной. Окей, пойдем дальше. Блин, там уже какая-то опасность. Так, побежали. Ребята, ну не надо так. Живите дружно. Живите дружно. Они просто играют с ним в прятки, что ли? дратуйте Дратуйте. Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Опять какой-то МРТ, короче. Оба, что это у меня замутнилось? Вот и факт, ты что это? Кто ты такой? Бежим! Куда мне бежать-то? Куда бежать? Так, все, убежал, слава богу. Нифига себе. Это он прикрыл мне дверь, чтобы я не уходил, или что? А вы что тут делаете? Режете друг друга? Ну окей, окей. Так, мне через вас надо, я так <свёздоров> понимаю, перепрыгнуть. <свёзд> да? Слушайте, ребята, как мне вас покинуть-то? <свёзд> О, все, отошел. Ну слава богу. Давайте вот так вот. Оп. Оп. Вот у меня почему-то предчувствие, что этот чувак на нас прыгнет. У вас нет такого предчувствия? Бежи, бежи. А -а -а! Иди сюда, да ты охерел. Нифига себе, мы отбились от него или не отбились? Вроде никого нет. Так, и куда мы зашли? Ага, все, понял, куда нам нужно зайти. О. Все. Ну давай. Чувак, что-то ты мне тоже не очень нравишься. Давайте закроем дверь. Все, отдыхай. Так, что-то чувак немного отдыхает по частям. Пожалуйста, помогите. Я доктор, мне нужно к моей домой. Да, это печаль. Это печаль. Так, у нас все закрылись двери. Так, ну чё, мы, мы, блин, в ящике. Так, мы вышли с ящика. Так, так, вот это я фигню не люблю. Не люблю я ее. Так, все. О, открылись двери. Отлично, все. О, нифига себе, смотрите, тут выход. Вау, все, конец игры, что ли? Подожди, а как он может выбежать? Вот почему я не могу разбить вот это вот... Стекло. Вот, я бы, короче, взял бы чувачка какого-нибудь, кинул бы в стекло... И залез бы, вот, смотрите, выступы. Залез, ушел бы. Зачем мне идти куда-то еще? О, парень. Что ты делаешь? Прекрати. Идет сохранение. Окей, значит, что-то будет, я так понимаю, страшно опять. Не очень тут что-то хорошо. Пожалуй, пожалуй, не очень хорошо. Ну ладно, вы тут отдыхаете. Отдыхайте, Отдых... вы тоже отдыхаете что-то. Я так думаю, нам лучше где-то постоять. Где-то реально подождать, пока они друг друга убьют, сожрут и все. И мы тут останемся. Привет! Так, я понимаю, все это не очень хорошо. Ни хрена себе, ребята. Это полный какой-то капец. Оп. О блин. <смех> <смех> да ну нахер. Чувак, я тебе даже на камеру запиши, типа видеоблогер, короче. Беру у вас интервью. Как у вас тут вообще делишки? Ага, все, вижу. Отлично. Ну ни хера себе ты живоглот. Охереть. Продвигаемся. Кола, дринкет. Выпей. Вот ты, чувак, выпил и ему. О, как хорошо. <звы> Что-то это не к добру сюда перелезать. Вам не кажется? О, нихера себе там. Чувак какой-то. Блин, вообще капец какой-то. Ты, чувак, вообще какой-то напряженный. А больше я, наверное, напряженный, чем он даже. Так, это тут, это походу, психопат с пилой. Он опять идет сюда. Вот говнюк. Давайте <звы> спрячемся. Типа... Нас вообще нет. Так, нет у нас, чувак. Ну, ни хера себе, как, какой напряженный момент. О, побежали, побежали, чувак, давай, бежим. Бежим, куда нам то блин, бежать? Ай-яй-яй-яй-яй, давай сюда. Все, спрятались.